Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба С вами, как всегда, ваш Сантьяго. Сегодня мы проходим новую игру под названием Little Nightmare. Я не знаю, как это переводится, но и предлагаю тебе заварить вкуснейший чаюк. Положить пару вкусных плюх. А мы начинаем это невероятное прохождение. Hey, uh, Нажимаем новая игра. Новая игра. Выбираем ячейку пустую для нашей ячейки сохранения. Попьем сюда колы. Готов. К бою готов. Свеж, молот, орел. И, главное, прогрессивен. Не понял. А, ну все, понял. Айда, смотри, что это за игра Когда-то мелькали передо мной куски этой игры Где-то я видел какие-то обзоры, где-то я видел какие-то посты в инсте Но всегда как бы это было скроллом пропуск пропускаемо Потому что я знал, что когда-нибудь пройду эту игру Вот начинается мое при приключение Начинается мое прохождение И погружение, в первую очередь Так, а что это... А, это фигура какого-то человека, да? Скорее всего, да. Это какая-то <смех> японская женщина, это гейша? Или нет? <смех> вот он. Маленький... Это что? Это мальчик или девочка? Давайте вот полностью погрузимся и изучим эту игру. А, я так понимаю, что это девчонка. Эта девчонка в желтом кабинезоне живет на улице в чемодане. О, а, я уже все, я могу уже управлять То есть, э, вот так вот, да? Хорошо, давай отправимся, посмотрим А, все, мы можем по области бегать Взад, вперед Хорошо э, Здесь есть ведро <с00> Девочка размером с ведро Отличное начало игры э, Не знаю Здесь ничего Так, КТРЛ это скользить Пробел это прыгать Угу Угу. Смотри, маленькие грибочки. У -у -у. Уже внушает интересная игра. Мне нравится вот эта вот э, атмосфера загадочности, да, мисти... мистики какой-то. Так, а погоди, а здесь? Я могу? Нет, не могу это тягать. А куда же я тогда пришел? А, из какой целью я сюда пришел? Просто мне показалось, что... на секунду показалось, что это какой-то подсвечник. А, может быть, это и есть керосиновая лампа, либо лампа со свечой. Единственное, что мне нужно сделать, это, наверное. Найти какой-то способ Донести туда огонь Огонь у нас есть или он отсутствует Здесь у нас нет огня Только свет какой-то в ночи угу. ну, Давай посмотрим Так, а что это Что это такое Что это за... Я драться не могу, да? Драться ведь я не, я не могу Хорошо О, вот, у меня есть зажигалка на буквы Почему здесь нет обучения? как управлять этим э -э Существом так, смотри, матры-матры Опа поджог. выключать зажигалку Итак, здесь есть какой-то Либо это сейф или что? А, это контейнер, наверное, мусорный Или какие? Так, открываем И заходим И заходим, заходим, смотрим Зажигаем зажигалку Идем по вентиляции Да? Двигаемся без повода туда, вау Проходим дальше, смотрим, наблюдаем, изучаем территорию Что от нас, в принципе, хотят в этой игре Я не знаю Так, здесь нельзя, как в черепашках ниндзя, прыгать со стенки на стенку угу. Ну и ладно, и по делом, И по делом. а то сломаем ноги, сломаем ноги и будет Все у нас, ну, еще хуже, чем сейчас есть Итак, двигаемся, смотри Есть лестница, в которую я не вписался Я не, я не вписался даже в лестницу, ты понимаешь, о чем я? Типа дичь Ну. Давай, двигаемся дальше, хорошо Огромные цепи, огромный мир Мы находимся в каком-то представлении Девочки о мире или что? Как так-то? А -а -а -а. Смотри, сотри, смотри, сотри Игрушка Опа А, это игрушка той самой, кстати, гейши Вот, той самой гейши А зачем она? Она мне нужна вообще, Чиня? Не Не знаю я вижу, я вот, давай я попробую взять И вряд ли я могу куда-нибудь пронести Али могу Али могу, потому что снизу у нее есть какая-то печать эм... Что это было сейчас? Кто-то посмотрел на меня через эту маленькую Через маленькое окошко? Для чего? Этот двигать не могу так, видимо, нам нужно вы... А это что? А это что? А Тут у нас еще что-то есть? -то? Или что? Я не понял. Так, давай посмотрим. Я вижу, у нас кресло о -о, висит на потолке, понимаешь? Так, левая кнопка это зацепится. Левая кнопка больше. Опа. Опа! Смотри-ка, ботиночки-то висят. Я уверен, что не на веревочке вовсе, а ну прям вот они... У, это можно было бросить? Сотры, сотры, сотры, сотры, сотры, сотры, сотры. Запрыгнуть не могу. Так, э, здесь есть письмо. Я знаешь что я так понимаю, что как бы ну тот самый консультант за Рифлеима, который э, в прошлой игре, да, в Медиуме, э, который не добился все-таки никаких продаж, вот он все-таки вот он чего-то добился. Так, посмотрим, сотры, сотры. Э, здесь не доби... давай попробуем стул схватить и подтянуть его. Сотре, сотре, сотре, сотре. Получается, не? Сотре, сотре, сотря, сотря, сотря, сотр, сотре. Ап. Так, Сань. Включай. Включай голову. Давай, запрыгиваем. На ручку повисли, открыли. Кайф. Ну, согласись, кайф. Так, джем, говно, борщ, смола. Что это? Опа! Вижу подсказку. Надо открывать. Опять грибок убежал. Так. Так, зажимаем кнопку и крапкаемся наверх. А, вот куда наверх. Смотри, изель. Легчайшая игра. Легчайшая игра. Я надеюсь, за минут 15 пройду. Я... <с prejudices> Все у меня получится. Буду бам, бам, бам. Левел за левелом проходить. Никто меня не остановит. Никто. Абсолютно никто. Потому что ее богем бессмертный убийца. Сингл uh, игр. Так, давай-ка включим. Опа, сотри. А что это? Смотри, оно ж... живое. Я уверен, оно меня убьет. Я вот мой... Мой, интерес... мой интерес к такому дерьму меня никогда к хорошему не приводил. Понимаешь, о чем я? Так, э -а открываем лифт, да? О, -о, -о, -о тут лампа есть, так. Опа. А лампу с собой можно взять? О, можно. Я понес. Все, я понес. Так, перебрасываем лампу. Джиниус! А, так за мной эти глисты летят еще до сих пор. Понимаешь, о чем я? Смотри. Он сможет перепрыгнуть или он упадет? На. Мразь. И так будет с каждым парнем, запомнилось. Так будет с каждым. Так, а здесь... Вентиль, который... А я могу оторвать это говно? Я могу оторвать это говно. Легчайше. Как бы сообразительность на месте. Что за грибочки такие, нет? Фу, Так, тихо. Сотря, сотря, сотря, сотря, сотря, сотря, сотря, листы, листы, сотря, сотря, сотря, сотря, сотря. А они меня вообще убивают с одного прикосновения, да? Они меня хамутали, убили, все это. Меня уничтожили фалосы. Так, они на свет, наверное, идут, чиня о о гоните, пацаны? Дайте мне! Дайте пройти-то, ну. Так, позу победителя надо занять, как бы... ножку под себя, и это будет легчайшее прохождение. опять смотри. сотри Обхожу одного за другим. А куда? Куда надо там, блин? Опа! Но, опять-таки, легчайше. Легчайше прохожу э, игру. Давай зажгу. А, френ, да? Угу. Я знаю, что вот здесь это по-любому лестница. На нее можно забраться. А... О, Боже мой! Что это за маленький черт? Сотолая гнида. Грибная гнида. Пацаны, это гни... грибная гнида. Я такое не приветствую у себя в прохождениях. Давай сотреть дальше, куда нас э, что приведет? Сатре, сотре. Опа! Смог. Могу. Могу, могу. Могу, способен по-взрослому проходить препятствия, преодолевать одно с другим. Ничего, непоколебимого меня ничего никогда не заденет. Я буду всегда проходить все невероятно сложные испытания сам в одиночку. Без всякой помощи. Я что-то открыл. Я не понимаю, что я сделал. А, и мне надо как-то быстро, да, получается, куда-то успеть или чего? Сотре, сотре, сотре, сотре. Я понял, понял, понял, понял. А ч... Сотре, сотре, сотре, сотре. Я вообще на самом деле не понял, как мне нужно успеть... Вот это вот дерьмо, э, открыть его, типа, и ждать, пока оно не закрылось, перебежать и вот это вот все. Не понимаю. Может быть здесь надо перепрыгнуть? Опа! Жо-паля. Вита компорта. Хайф. Ну вот оно! Так, ба гейм-дидуктивное мышление, развито нам фулку. Маленький грибок еще один. Короче, э -э, ну, они вроде бы выглядят не страшно, но в один момент меня испугал этот грибок, когда он выскочил хербами. Откуда? Так, а дай-ка. Дай ка гляну. Так, дай-дай. да да Так. Зарги. Так. А, ну понял. Опа. Опа. А чё? А зачем? Я не понимаю, зачем, короче. Я могу пройти вот сюда, я уверен. Да? Next level. Next level play. Так, матре, матре. Матри, какой гигант. охренеть, Ты еще гонишь? Выкатываемся дворов. Не страшно вообще. Абсолютно не страшно. Могу пройти Так, я вот спрыгнул куда-то Сейчас фонарик зажжем Оп А, фонари это типа сохранение понял Я понял, я все понял Так, ну, пойдем дальше Тогда посмотрим, чем у нас а, Еще хотят увлечь в этой игре Здесь туалетная бумага, крысы есть Здесь есть какая-то, я так понял, решетка Под напряжением, да Нам, нам бы А Это, тол... это толчки, прикинь Ля, говно Ля, забито все Так, а могу? А, нет, не могу Так а что, что, что, как я, я уверен, если я сейчас подойду Татрону за нее, то она просто нахрен меня сожжет Я сейчас попробую Здесь чем-нибудь позаниматься Абсолютно ничем а, Погоди, а вот это можно говно? Нет, это не двигается Здесь есть таз Можно тазик куда-нибудь взять Um, тоже нет. Давай посмотрим дальше. Потому что, в принципе, не должно быть чего-то сложного в этой игре. Двери закройте только. Может быть, за дверью скрывается то, что мне нужно. Сотре! Сотре-сотре! Вот он! Так, только подожди. Мне надо задвинуть, наверное, ящик, ящик с, гов... с этой с туалеткой. Прям туда, вплотную, двиганусь, чтобы я смог запрыгнуть. Угу. Uh угу. -huh, uh -huh. Смотри, смотри, обесточил а, По таймингу По таймингу иду Пролезаю Изи, легчайше Бесподобное прохождение Бесподобное Матре, матре Тут есть у меня что-то Что-то Ясно Очевидно, очень что-то важное у меня тут а, Откуда я вылезаю? Да ты гонишь а, нашел лазейку Можно, короче, ну Не заморачиваясь 500 миллионов раз С электричеством в, э, Переползти туда Я включил какую-то музыкальную шкатулку Которая мне нравится я, У меня никогда в жизни не было таких музыкальных шкатулок Но когда-то я захотел Опа, Покататься-то можно или? Отставить игры Отставить игры Полковник Санчо а, вот он прикол Типа нужно, нужно было успеть а, Сразу и туда и сюда Перебежать а, Здесь забир... забраться мы не сможем, правильно? Правильно Так, обойти Я так понимаю тоже мы не сможем Хорошо, этот двухмерный о, Двухмерный мир нас как бы ограничивает Тогда получается еще двигаемся о, Забираемся на лавочку А А! Кнопка мыши Так, забираемся, забираемся наверх Видим отпечатки пальцев каких-то малышей э, Перелезаем Снова идем сюда Прыгаем на рычаг <серкотворк> Это маленькое активное создание Так, двигаемся дальше, вперед бежим Потому что нам нужно успеть за какое-то краткое время ä, Пробежать даже аж две двери под электричеством Я не понимаю, ну, типа, каким хером оно это вот Все тут сделано, между а, комнаты для детей, я так понял, да Но, все-таки а, Что-то на это Однозначно повлияло Вот, так, мы проходим две двери Какие-то камеры Детская, коммер... а, детство... Детская комната рядом с камерами угу. Понимаю Да уж Если бы я отвечал за архитектуру какого-нибудь здания Все было бы, наверное, именно так Сотри, сотри Опа! Нет, меня что-то жопо. Сотри, это дети, которых сожгло. Ты посмотри, сотры, сотры. Сотры, дишь А что типа, если я вот прям под носом здесь пробегу? Ну, э? Сотри, Легко Легкотня. Но меня это говно могло сжечь полностью, ты понял, да? Угу. Так, отворачивай свой глаз этот. Мне такое не надо Так, так, так, так, добеж добежали Добежали до сохранялки, короче, все Ну, это дичь Ну, дичь, ну, типа, это же дети, ну Камон А, тут, типа, анимация сохранения еще присутствует Ну, давай, ладно, окей Сотре, сотре, грибо Фак, я что-то не взял А, нет, сотре, сотре, вижу, вижу, вижу решетку По решетке могу забраться наверх Сотря. Джиньос Давай тогда попробуем Может быть, не знаю, в карты поиграть Может там больше везет Али, фишки. Фишки бросать в воздух Так, матры, матры М -м -м. Э -э Побежали налево Посмотрим, что у нас здесь Направо, если нас не пустят, Если сюда нигде никуда нас не впустят Значит э -э нам направо Если куда-то да и пустят, Значит мы пр пришли правильно Пришли верно Так, а могу ли разбить о о стену? Во, во, как оно делается Слышь, надо было и вначале тоже разбивать эту дерьмо Короче Не знаю, для чего это вот, ну, как бы Мы сделали, да Но а -а -а -а. Но но, но, но, получается, может быть это просто дополнительный какой-то контент, разбитые статуэтки вот это вот все чисто для ачивок, не знаю, не уверен, но если увижу, еще разобью. Mm, просто понравилось, буду разбивать это дерьмо, пока мне не надоест, а мне надоест, когда? Ну, скоро. Так, давай, закрываемся, закрываемся. Оу, оу, оу, оу, факин слейв, кто это такой огромными руками? Тут смотри дети спят, ну. No. Прямо сейчас, you know? Блин. Охренеть, чмо. Чмо какое, ты чмо. А ты под кроватью буршишь, или проходишь мимо? Он проходит мимо. Детишки тут спят. Я тут прохожу. А, -а, а куда мне надо-то идти? Давай объективно посмотрим, сколько здесь детей. Получается 5, 10, тут около 10 детей. Да, да. Um... <свеча> Погоди, свеча. Может быть, ее нужно зажечь? И это дерьмо отступит? Просто логика. Найн. Так, айда быстрее, быстрее, быстрее, быстрей, быстрей. быстрей, быстрей, быстрей. Это я, я понял, я просто сохранился. Ничего. Так, все, здесь забираемся опять пришеточки. Да, я, это интуитивно понятное управление в этой игре Единственное, что непонятно, если бы было мне лет 12, я бы хер разобрался, да, куда еще тут надо делать Так, а, хотя, знаешь, как бы тот факт, что мне 24 года не отменяет того критерия, что у меня иногда отваливается одна хромосома И я такой, М -м, что? Сейчас произошло Потом вратам встает на место и типа все, все, все хорошо и все добренько Very nice, good Very good Good job Саня, отличная работа, Саня Так, еще двигай шо -шо, шо шо шо шо Что? Произошло? Гастрит И глисты Ты заражен глистами Это те самые глисты, которые тебя атаковали вначале Я знал, что так просто Сейчас у нее просто из ануса вылезет огромный глист Вот такой Угу, угу Такое я, я хотел сказать, что проходили это в школу, но нет, извините. Смотри, просто малыш... А, она, наверное, голодна. Давай попробуем подойти к мальчику. Может быть, он нас угостит чем-то. Стре, стре, стре. Давай. Давай. Хорош, хлебушек, кусочек хлебушка. Бахнул. Спасибо, друг. Вот, это, это, вот она, доброта, понимаете? Даже в играх присутствует доброта какая-то. Как, вот посмотри, в каких условиях он живет За решеткой Один В полной э, В обстановке Которая полностью погружает тебя ну, В лютую депрессию, наверное да. А мы, люди с деньгами Которые каждый день ходим на работу Покупаем себе всякие ненужные вещи Сиги и прочее говно Не можем подать просто крупье мелочь Деду, который валяется Возле дороги это я про бомжей сейчас, да И помочь тем самым им Как бы, ну, не стыдно, не? Ну, стыдно, конечно, но всякое бывает как бы Много мошенников даже но ни К чему не призываю вас, ребят Ну, понимаю Что сейчас Говорить о чем-то таком Не актуально Пойдем сейчас, мы разберемся, значит, что у нас тут Найт Литл Мэры Все вот эти вот проходят uh, Челленджи Опа Опа Ловкость Блин, вот это мне нравится Игра, которая, типа, не заставляет долго тебя думать, что делать ну и открывает Каждый раз открывает для тебя что-то новое Как бы это кайф Я считаю, что, ну Я не зря ее установил Мне она уже нравится Эммм Ам... Наверное, вот туда Я сломал ноги! Ауф! Ой, мразь не став... Это я говорю такой, не заставляет себя игла... игра долго ждать, как бы там все вот это вот. А, все, двигаемся. Так, вот мы проходим снова это дерьмо. Свечи зажигаем. Статуэтки разбиваем, посмотрим. Мы. Я не знаю, почему, как я неправильно, что я неправильно сделал. Так, вот это. Получается, можно подвинуть. А, нахера? Нахера это двигать? Здесь она упрется, я так понимаю, да? Ну да Так, я понял Ладно Залезли Вот сюда, на решетку Забираемся Так, отпадает одна Забираемся еще выше Здесь горит наш фонарь Фонарь наш горит, а нам... А нам все равно, что горит у нас у нас фонарь. Так, так, так. Я такая мразь, безобидная мразь. Почему я сам себя убиваю? Меня не кто-то убивает, я сам себя вечно. Я просто... Мне палки в колесах не нужны. Я просто сам не... Я, я на велик не сяду даже, Понимаешь? Есть поговорка о том, что люди вставляют палки в колеса, когда едешь на велике, блин, да какие палки в колеса, кто вставляет? Я сам себе ноги ломаю, блин, я прыгаю с высоты, блин, А, -а, -а, -а, -а. ну ты мразь, Сань, ну, научись ты уже играть, смотри, тут еще, еще такое есть, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, а нахера? Я не знаю, нужно оно мне вообще или нет, но я сейчас я, я сюда двигаюсь И хочу разобраться вообще, все ли я делаю правильно Но пока, пока я понимаю, что я все делаю неправильно Так, вот здесь снова решеточка эта отпадает, мы прыгаем сюда, а здесь запрыгиваем, прыгаем на решетку, ползем, карабкаемся вверх А здесь, вот здесь, да, что нам... Делать, я снова, я не приложу ума Так, нам надо дождаться, во-первых Пока эта клетка Про, это, к нам Подкатится, да <сёк> Блин, я на... я на левую кнопку мыши Случайно нажал угу. Ну, и вот, ну И вот для чего Я это сделал Типа, типа, ну Типа, ну как, ну что а, погоди, а может быть здесь где-нибудь есть рычаг? А как тогда мне посмотреть. Ааа! Блин, дебил! Я не знал, что тут на цепи карабкаться можно. Я реально не догадывался об этом. Но вот сейчас догадался, теперь я чувствую себя умником. IQ. IQ. Угу. Так, давай на самый верх попробуем забраться. А, в сам верху нас ничего абсолютно не ждет, я так понимаю, да? Или нет, или все-таки что-то ждет? Ничего не ждет, но я так понимаю, что упасть очень, ну, яро можно с этого дерьма Хорошо, отправимся направо тогда на платформу, на эту перепрыгнем И дальше посмотрим, что нам нужно сделать Так Эй, -э -э -э, бой Так, запрыгиваем, посмотрим Глянем, че куда Так А, ну ясно Мне повезло, что я просто не разбился Я бы, я, ну, я запросто бы, я бы смог Давай. Давай, я верю. Я верю, что все получится. Есть рычаг. Так, рычаг для чего-то. Так, да, Непонятно. Не понять мне. Не понял. Не понял. Не понимаю. Так, я знаю, что вот этот рычаг можно. И он давит так. Если мы его отпустим, он будет спускаться, да? Ага. Не понял сейчас. А, погоди. Сейчас мы налево хапнем его. А -а -а, и успеть на него. Ай да! Ай да, Сань. Так, теперь забираемся вверх по этой.. А -а -а, по этой цепи. Не понял. А можно забраться по цепи? Во. Так. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Когда умник Так, смотри, проходим дальше, значит Вслед За коридором Нас что-то будет жда ждать Так, нет А, погоди, погоди Сотры, смотри, смотри. гений Гений в игре просто В игре гений Это просто искусственный интеллект Я, ну, я Мразя, а нет Так, открыли Угу Залезай Так, можно взяться? Ага Пойди Какая мразь Мразота, Саня Мразота Так, запрыгиваем сюда Нет В смысле? А почему нельзя? Зацепиться и, ну, собственно говоря А вот теперь, ну, теперь можно задвинуть? Или все, это уже недвигабельно? да? Да, ну. Опа, щапа, увиде Так, а теперь нужно прицельным выстрелом повиснуть. Оп. Хорошо. Так, зажигалку. Зажигалку зажигаем и пробегаем мимо решетки, которая была бы напряжением. Попытаемся пробежать дальше, потому что, ну, вдруг. Опа, может столкнуть? Смотри, смотри, смотри. Сотри. сотри, сотри. сотри. сотри, сотри. Опа! Это петля! Это петля. Смотри, маленький грибочек. Давай я тебе открою, родной. Смотри, я спас грибок! Ха-ха! Кайф! Так, посмотрим, что у нас здесь. А, здесь пусто. Здесь пусто, ничего нам не надо здесь. Оу, oh, fucking slave. Так, я так понимаю, если мы прыгнем и схватимся за это дерьмо, за петлю, то просто мы не схватимся за нее, да? Это специально меня игра так байтит. Наверное, да Ладно, пробуем Нет, все-таки все-таки получилось Все-таки мы спускаемся в какой-то подвал Все глубже и глубже Я, правда, не понимаю, ну Цель нашего нахождения здесь, куда мы все-таки двигаемся Цель нашего пребывания здесь Почему нам нужно было с этого чемодана куда-то выбраться и бежать Решать какие-то головоломки Пищу. Так, э, я не... без лишних слов... Скажу, что я все-таки, я, я побежал дальше, без э -э всяких невзгодных обора оборотов обратно. А, все, мы отключили электричество здесь, теперь мы можем проникнуть. О, -о, -о кайф. Матре, матре. Все, а ты боялся. Э -э -э так. А, тут снова этот глаз. Конченый, гадкий, палящий глаз. Мразь. Да сколько можно, блядь? Так, давай, посмотрим еще разок Еще разок а -а -а -а. Так, давай, разжимай колени, погнали а -а -а. Теперь мы на опыте Мы знаем, что здесь есть этот а -а -а Ебучий глаз Да Где я застрял? Так, погоди Ага, ага, ага, ага Где я опять? Так, так, так, так Так, так все, я спрятался опять Давай Ворочай Ворочай оком Так, я под самый глаз этот встану, ну наверное, ну, он же вряд ли меня заметит под этим глазом Единственное, что мне, походу, не дадут так просто обойти его Хотя нет, дали обойти сатре. Ау, фак Да я же почти загнал себя в новый уровень, новую локацию Так, ну, ладно Давай, не время для плака Не время для плача, малышка Пойдем, я научу тебя Проходить такие сложные уровни Я проходил Такие сложные уровни еще До того, как научился проходить э, Легкие Ха -ха -ха -ха -ха. Так, смотри Я оббегаю вот эти трупы Маленьких ребят И попадаю в новый Уровень ну, уровень абсолютно такой же, как предыдущий. О, ясно, ясно. Ну, что, это все? А, понял. Давай, запрыгиваю. Я запрыгнул. Так, грибочки, давайте, пойдем со мной. И я просто выпилился в космос, в открытый. конец And... Ну <сосно> uh, Ну нет, нет, ну передышкой можно передышку сделать? Прямо подышать? Uh, попить кока-колочки без сахара? Mm? Mm -hmm. Mm -hmm. <сосно> так, и так, продолжаем Продолжаем направленное движение Направленное движение Направленное движение направлено у нас куда вверх, правильно, по лестнице Почему? Почему, не знаю, объяснений никаких нет Никто никаких э, цитат здесь не выпуливал И разговоров мы никаких не подслушивали А это значит что? Это значит все то, что мы можем только догадаться Вот и все У нас э, игра построена исключительно на догадках э, Вот маленький грибочек Здесь, я так понимаю... О, я могу ползти? Кайф э, Раз могу ползти, значит я зажгу этот подсвеч... подсвечник да? Да. Здесь я, слава богу, не сломал себе ноги. Но, опять-таки, вот здесь. Может быть, что-то сейчас будет. Заберемся в шкаф. В шкафу... В шкафу, может быть, еще одна дверь? Абсолютно ничего. Понимаю. А, тогда в свою очередь... Погоди, а, вот здесь вот это вот такая же история, как у нас была где-то раньше. Нет, постой. Работает она, типа мне можно туда забраться для чего-то? Так, понял. Ну неплохо. Так. Нет, здесь ни хрена. Нет, так нет. Я что, я буду рваться? Нет. Апс. Так, вот здесь я уверен, что нет. Во-во-во Так, забираемся А, ну все, и до свидания До свидания Я так понял, что мы забежали чисто посвечник Зажечь и все, абсолютно никакой больше а, надобности находиться там у нас не было Поэтому что? Мы двигаемся дальше, правильно, дорогой мой друг Погнали Здесь снова шаг за шагом поднимаемся по лестнице Как у него хватает выносливости на все это Я не понимаю Да, я ровно так же не понимаю Что у нас там за глаз Который жжет все живое на своем Виду Да Что это за штучки такие крутые, а? Какого хера они такие забавные Но я не могу с ними контактировать Так, забираемся Забираемся наверх здесь явно пахнет депрессухой Определенно так, а пацаны. Я сломал тебя опять, я ломаю стекло опять. Ну почему я сбрасываю это говно с, с разных высоких а расстояний? Так, смотрим, смотрим. Нет, нет, нет, нет, нет, не, не, не, не. Так, я могу забраться на туалет? Правильно могу? Так. Так, смотри. Я видел уже такой умывальник Может быть, он все-таки... Может быть, он мне что-то дает. И... Или ничего. Нет, абсолютно ничего. По крайней мере, я хотя бы упасть с него не могу. Уже хорошо. Угу. Так, есть чемодан, есть рычаг какой-то. А, чемодан мы... Все, понял, понял, иду. Иду. Чемодан. Чемодан берем, тянем вот туда, в тот дальний угол под рычаг. Забираемся на, ры... на чемодан, тянем рычаг и отправляемся в новый путь, наверное Либо же нет Либо же все не так легко и непринужденно, как мне хотелось бы Не понял Так, погодите Почему так? А, вот Так я застрял. Понимаешь, о чем я? Во. Ага. Здесь у нас упала кровать какая-то. С этим... С, с какими-то ремнями смирительными. При, прикинь. Сотри, сотри, вон фотка хозяина. Грибочки всякие тут как бы... Ну, я что-то не понимаю в этой игре. Рейл А что-то не понимаю Так, ну забираемся Здесь перепрыгиваем Здесь спрыгиваем Здесь банка Так Опа, и на кровать С ключом Спрыгиваем сюда А мне точно ключ нужен был или что? Мне вообще нужен был этот ключ? Или нахер я это все делал? А, в натуре нужен был, прикинь Не знал, короче, просто увидел ключ Думал, наверное, понадобится Пфф, Легчайше тогда Кайф Сейчас Замок с ключом Не, пока не надо, пока не надо Замок с ключом, пока не надо Так, есть Игрушка Наверное, тоже разобью Нет Не А зачем она-то А зачем она тогда нужна? Так, а может быть ее нужно бросить куда-нибудь в эту, в кнопку попасть? Давай попробуем. Ебой! Вот он, мозг! Мега мозг! Фанаты, я вас тоже люблю! Всех обижаю! Всех обижаю! Понимаю. Обижаю. Не обидь ближнего своего, так как я не обижаю своих любимых и преданных друзей, которые со мной до конца. Так, двигаемся наверх. А, -а, -а. а, -а во, сатре. Сатре, сатре. Мне нужно теперь обезьянку взять на ту сторону. Так, давай, обезьянка, пойдем. Будем стукать бубенцами на той стороне и здесь тоже бросить в кнопку. Матре. Ей, почему вы видите так, так легко дается мне эта игра? Ах, играл бы, и играл бы Здесь, в этой игре, я чувствую себя Значимым звеном Просто чисто персонаж Значимый персонаж Так, я побегаю, пока у нас а, Идет сцена спускания в лифте С этой обезьянкой в рука Я отправлюсь В путешествие Тут с обезьянкой, днима крыс Так, не понял Опять она хочет кушать? А где раздобыть для нее еды? Где в этот раз? но ну, тут же не будет никакого мальчика, который нам поможет. Согласись. Ну и что нам сделать в этой ситуации? Как поступить? Что происходит? Малыха, потерпи. Потерпи. Так. Сохраниться. Блин, надо точно сохраниться. Да? Ну, можно сохраниться? О, спасибо. Так, а, двигаемся Если это сохранение вообще знаю, Просто были сомнения насчет этого Она что, уже все? Да слови ты крысу, любую крысу Блин, вот тут есть всякие Малая, давай, вон смотри, висит, болтается крыса Давай ее хапанем Вот кусочек мяса Но это мясо, это мясо Это какая-то ловушка 100% тебе даю инфу. <звук> Я сейчас беру кусочек мяса и ловушка закрывается, да? Че нет? Сотри... Че на звери? Нееет! мразь в клетке хавает мясо откуда в клетке могло появиться мясо там могли ловить только крыс либо таких же маленьких девочек как и я Ну ничего мы выберемся из этой клетки посмотрим что нас ждет дальше блин так смотрим понаблюдаем ну вот мы появились в клетках ну я так и знал Да, все, мы уже все. Мы ломаем двери, я понял. Хорошо, а чтобы узнать, что будет дальше с нашей маленькой девочкой в Little Nightmare, можно перейти по ссылочке и посмотреть вторую часть этого прохождения. С вами был Йоба Гейм. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Пока! Why why it why it why 127?